Просторный кирпичный дом «Северная жемчужина» – один из лучших проектов в нашей коллекции построенных загородных домов. 160 квадратных метров жилой площади, два этажа, четыре просторных спальни, площадь кухни-столовой – 42 метра, полноценная сауна и отдельное помещение котельной. В этом доме есть все для комфортного проживания большой семьи. Поризованный крупноформатный кирпич РАОВ идеальное решение для строительства семейного загородного особняка. Монолитный фундамент и железобетонные перекрытия в качестве технологических решений дополняют серьезность намерения хозяев построить дом один раз и на века. Дом сдан заказчику с полной наружной отделкой, фасад оштукатурен. На кровлю смонтирована система снегозадержания и водостоки. Строительная компания «Апельсин». Воплощаем ваши мечты о загородном доме.